помогите разобраться с мантрами зеленой тары в статье вы пишете читать с закрытыми глазами в одном видео предлагаете читать 5 мантр на одни четки можно так год назад спрашивала у сокурсника со все говорили с открытыми глазами читать как правильно работать с этими мантрами такую кабаку я завернул с этими открытыми глазами закрытыми давайте еще раз я объясню что это такое существует определенная тантра то есть что это такое это текст который допустим написан вот сейчас если я найду скажу кем написан именно вот этот текст зеленая тантра вернее зеленой мантры тантра зеленой тары вот так йога основной части сейчас посмотрим кто же это написал нет у меня этой информации сейчас просто думал быстро найду быстро не получится есть определенная тантра, это тексты. Эти тексты у меня есть сохраненные. Даже сегодня я взял с собой вот флешку, здесь есть целый ряд текстов, их больше, наверное, 20 тысяч штук. Если пронумеровать странично, получится где-то, наверное, 20 тысяч страниц. Это определенная тантра, которая переведена с английского языка, с тибетского языка. И это та информация, которую... Я в свое время выкупил у очень знаменитого эзотерика который был руководителем эзотерического направления как и вот эти тексты их очень большое количество там есть установленные четкие рекомендации вот именно с мантрами зеленой тары которые были взяты мной из данного учебного пособия была рекомендация произносить данные мантры закрывая глаза но есть другой вариант Это другой вариант, он касается того, что я занимаюсь эзотерикой очень давно. Я понимаю, как она работает. Почему? Потому что у меня аналитические умы, у меня получается э, обращать на все внимание, как-то я вижу все это, обладаю еще определенными способностями. Ну и когда я читаю мантры с закрытыми глазами, я ощущаю, что они на меня не воздействуют, а воздействуют на окружающий мир. И когда я читаю с открытыми глазами днем, то я ощущаю, как они воздействуют на меня. Таким образом, когда вы видите видео, где я с закрытыми глазами читаю мантры в этих видео, то я их не читаю для себя. Я таким образом проявляю свое решительное желание помочь тем людям, которые данное видео будет будут видеть. И я это стараюсь сделать, не взяв себе ни одного слова из этого видео, исключительно посвящая данную мантру тем людям, которые в дальнейшем будут слушать данное видео. Когда вы читаете, то вы читаете для себя с открытыми глазами, а если читаете для кого-то, то глаза можно закрывать. Таким образом, вот такой путаницы, которая, в общем-то, периодически у нас возникает, я думаю, больше происходить не будет, правильно? Можно ли слушать шумы с закрытыми глазами и так далее? Вы знаете, можно. И в наушниках можно слушать, и с открытыми глазами, и с закрытыми глазами, и даже во время сна. Но есть «но». Когда я рассматриваю вопрос эффективности, все-таки оставлю элемент эффективности на первое место. Так вот, шум, он имеет воздействие акустическое, то есть он отражается от клеток, которые находятся в организме человека, и его лучше слушать все-таки так, чтобы его воздействие было более обширно, акустическим. То есть его хорошо слушать так, чтобы он звучал вот если взять телефон и включить шум от вируса так чтобы слушать его на расстоянии вытянутой руки то он будет лучше работать чем если взять э, данный шум и через наушники начать его слушать причем громко лучше тихо на телефоне так чтобы вы слышали можно кстати даже чтобы еле-еле слышали чем э, так чтобы он очень громко работал через наушники почему так воздействие происходит на весь Энергетический кокон человека, на все физическое тело. А когда мы ставим наушники, то это воздействует только на определенную часть. Может быть, это воздействует на слуховой аппарат, воздействует на нейросистему мозга. Но я думаю, что все же такие шумы, как, допустим, ясновидение, можно слушать через наушники, а такие шумы, которые посвящены э, здоровью, их все же лучше слушать вот так в, в громком виде. От громкости ничего не зависит, кстати. А если человек глухой, это не имеет никакого значения, они не воздействуют на уши, они не воздействуют, они работают уникально. И, конечно же, наша медицина и наша... Физика и, в общем-то, наша, наверное, наука, она сейчас вся может улыбаться, когда будет это все слушать и будет говорить, да, Андрей Дуйко, он не прав, он говорит какие-то глупости и так далее. Но вы знаете, я иду таким путем, как пионер, очень давно уже в своей жизни. И могу на 100% вам сказать, что те идеи, которые разрабатывались ранее определенными учеными, допустим, все помнят Теслу, наверное, все помнят там, очень знаменитых физиков, все помнят там Кюри, то есть то, когда говорили о том, что это существует, все помнят там Джордана Бруно, Коперника, и все помнят, насколько они вперед Леонардо да Винчи, все помнят, насколько они вперед своего времени создавали, вернее, создавали какие-либо приспособления или создавали какие-либо идеи на много лет и даже сотен лет, опережая свое время. Естественно, в 1612 году, если бы кто-то начал говорить о том, что будут летающие аппараты, которые будут заходить там 200-300 человек будут переносить людей за 6 часов от допустим москвы там, в панаму или там в дубай то наверное никто бы не поверил и сказали даже если бы увидели что это все какой-нибудь дьяволизм сатанизм обманы это все полная ерунда ну и также происходит в тот момент, когда человек получает информацию. Вы знаете, когда человек получает определенную информацию, особенно в случае, если она связана с техническими элементами или медицинскими элементами, то он опирается на выводы, которые он мог сделать на протяжении жизни, обучаясь той информации, которая у него есть. Но не всегда же человек может быть компетентным, не всегда человек может следить за тем, насколько вперед идет технологии, насколько она развивается именно поэтому когда я говорю о шумах допустим или говорю о каких-либо технологических разработках я обычно говорю о том что те идеи которые о которых я говорю которые я озвучиваю они намного наверное лет уже опередили а, существующие знания которые находятся на территории этой земли или этого мира также и все остальные технологии, которые я применяю, и вы знаете, хотелось бы давать больше, есть идеи, как давать больше, но дальше еще, они еще более, наверное, непонятные, и вот то более непонятное, но может работать, чем то непонятное, что у вас есть. Ну и, конечно же, из-за того, что это абсолютно непонятному тому населению, которое есть, часть информации, наверное, я буду оставлять у себя в своих этих тетрадках. И, возможно, спустя годы для кого-то это будет подсказкой для того, чтобы такие люди смогли опередить время или найти какие-то ответы на какие-либо вопросы и так далее.